Приветствую вас, любителей автоматизировать все и вся. Этот урок посвящен именно средствам автоматизации. Мы поговорим, как автоматизировать процесс продвижения вашего профиля в Однокласснике. Если вы не хотите выполнять вот эту вот рутинную работу, связанную с походами в гости, с оценкой фотографий, написанием сообщений, приглашением в друзья, вы можете использовать программное обеспечение. Если вы полазите или погуглите, проще сказать, интернет, то, скорее всего, вам попадутся какие-то iMacro скрипты, которые выполняют какое-то одно из перечисленных действий. Ну, например, ходят в гости, либо там делают оценку фотографий. Я не могу сказать, что эти скрипты автоматизируют работу в Однокласснике. Во-первых, приходится запустить один скрипт, потом запускать другой скрипт. И опять же, когда вы с профиля выполняете одно и то же действие, постоянно повторяющимся, это очень становится подозрительным. Я для автоматизации работы в Однокласснике использую сервис, который мне очень нравится. Это единственный сервис, где я купил годовую подписку сразу. Это сервис Getbot. Это очень хороший сервис, который полностью автоматизирует работу в социальной сети Одноклассник. Он делает и походы в гости, и оценки фотографий, и пишет сообщения, и приглашает друзья, и самое главное работает по выбранной вами целевой аудитории. Одним из приятных плюсов этого сервиса является то, что вы можете прописать сценарий ваших действий, то есть самитировав работу как бы живого человека, то есть над одним профилем мы, например, ничего не делаем, просто зашли в гости, на другой профиль зашли. Поставили какую-то оценочку, на третий профиль зашли, написали сообщение, четвертого пригласили друзей и так далее. То есть мы перемещаемся по разным профилям, по выбранным, отсортированным категориям, нужным вам, и с каждым профилем можем выполнять разные действия. То есть мы имитируем работу нормального живого человека то есть мы пишем такой длинный сценарий который пишется очень просто это через тире перечисляем русские буковки каждая буковка соответствует выполняемому действию, например D это пригласить друзья, N это ничего O это оценка и так далее ну, я вам сейчас покажу вот в отдельном окошечке у меня сейчас как раз этот скрипт и работа он мне абсолютно не мешает работает, раскручивает мой профиль я переключаюсь на это окошечко только в том случае, когда у меня появились какие-то зеленые значки либо кто-то в гости ко мне зашел видите, вот несколько минут работает пошли гости, оповещения, либо когда кто-то напишет какие-то сообщения конечно, один из вариантов автоматизированной работы это просто вообще забить на все и ну, не общаться с людьми даже те, которые вам пишут я считаю, что это не совсем правильный подход это уж полная автоматизация и чаще всего, когда люди вам что-то пишут какие-то личные сообщения вы им не отвечаете, на вас обижаются и чаще всего потом на ваш профиль начинают жаловаться. Нам это надо, нам это не надо. Поэтому все-таки идеальный вариант, как я уже говорил, это комбинирование автоматизации с вот такими вашими умственными затратами. Бот привлек внимание к вашему профилю, вы нажали на кнопочку пауза, остановили его работы, посмотрели, что у вас тут за оповещение, вот видите, приняли заявки в друзья, посмотрели, кто вам в гости зашел, и затем нажали на кнопочку продолжить, он продолжает свою работу. Еще один из несомненных плюсов вот этого сервиса плюс в которые делают его работу на порядок эффективнее, чем работу живого человека, вот представляете? Этот сервис работает лучше, чем живой человек. Этот плюс заключается в следующем, что бот запоминает историю, то есть кому он заходил. То есть вы можете в настройках этого бота поставить, через какое время мы повторно можем зайти на этот профиль и начинаем с этим профилем что-то делать, потому что больше всего в социальных сетях напрягают люди, которые надоедают вам. То есть раз предложил вам вступить в ее в группу, потом предложил еще и еще. Чем это заканчивается? Это заканчивается практически всегда одним. Нажимаем на кнопочку «Бан» и этот профиль банится. Начать работу с этим сервисом, а это онлайн-сервис, поэтому вам не требуется выполнять каких-то сложных настроек, вообще ничего. Все элементарно просто. У сервиса отличная техподдержка. Вам всегда помогут. То есть вы просто заходите по ссылке, которую я вам дал, и регистрируетесь в личном кабинете. Вот здесь. Вот. После регистрации вам на почту приходит ссылочка вот на такую страничку. Это и есть страничка, в которые вам рассказывают, что же вам нужно делать по шагам, чтобы настроить этот бот. Это скачать Mozilla и приложение. Ссылки все есть и на Mozilla и на макрос Видеоинструкция, как установить. И еще текстовая инструкция по шагам, что вам нужно сделать. Вот, скачиваем сам бот, копируем его в папочку. Но, ну, опять же, здесь все очень подробно рассказано. И начинаем с этим замечательным инструментом работать. Значит, свою реферальную ссылку на этот сервис я вам дам а сейчас я остановлю его работу вот нажму на стоп и покажу как бы с чего это все начинается то есть вы заходите на свои одноклассники включаете панель макроса она у вас появится выбираете скрипт getbot нажимаете воспроизвести нажимаете на вход вводите свои данные нажимаем вход кстати зарегистрироваться можно даже и отсюда вот обратите внимание лицензия на 365 дней. Я очень верю в этот сервис, он мне очень нравится, только поэтому его... Значит, нажимаю на кнопочку старт, вот она, видите, стрелочка, и я попадаю на страничку, где я могу настроить свою схему работы сейчас. Вот вся настройка, посмотрите, вот эта вот стратегия, это, как я вам уже говорил, через черточку русские буковки. что нужно делать. Вот если мы нажмем Наведем на вопросительный знак. Вот посмотрите, каждая буковка расписана. О, Н, Д, Г и С. С сообщения, Г группы, Д друзья, Н ничего, О оценки. Вот, вот так вы прописываете по шагам, что будет делать бот. Затем вы можете понасоздавать кучу таких инструкций, понасохранять их под разными именами и потом просто-напросто их выбирать из этого списка. Обратите внимание, что вы можете работать с пользователями онлайн, это по-живому, да, вы можете работать с результатами поиска, вы можете проходить по вашим друзьям, и наиболее эффективно это, конечно, ходить по участникам какой-то группы, то есть сюда просто-напросто копируем ссылку на участников группы, то есть вот открываем участников, копируем из адресной строки ссылку на страничку, где у нас лежат все участники, и вставляем ее в строку, с названием ссылка. Вот сейчас бот будет обходить вот по этой стратегии участников группы, адрес которых я указал в строке ссылка. Вы можете настроить все параметры. Здесь очень важные параметры, связанные с количеством необходимых людей. То есть Для молодых профилей больше 50 не ставьте. Можно даже ограничиться 20-30 обходами. Устанавливайте тогда побольше временные задержки перед каждым шагом. Устанавливаете сколько вы будете находиться на страничке этого человека. Выбирайте, какие оценки будете ставить. Отключайте, чтобы не работать с профилем, который вот Сколько будете находиться в гостях, тоже указываете. Но пригласить в группу об этом мы не говорим. И вот даже можно вписать текст сообщения, который вы хотите. Все. Нажимаю на кнопочку play и бот начинает, начинает работать. То есть компания сохраняется, и он начинает обходить участников группы, которую я выбрал. Значит, отличный сервис. Рекомендую им всем пользоваться. Не подумайте, что я тут хочу на вас на нажисти и заработать. Это сервис, который позволит вам полностью автоматизировать процесс раскрутки вашего профиля Значит, с помощью этого сервиса вы можете раскручивать молодые профили вот, а потом с этих сервис, с этих профилей выполнять а, действие, о котором я буду рассказывать в следующем уроке, это заниматься рассылкой сообщений, потому что совсем молодого профиля рассылать сообщения очень грустно то есть профиль нужно немножко раскрутить чтобы он хотя бы немножко заматерел то есть хотя бы чтобы месяцок этому профилю было с момента его создания чтобы все-таки с профиля осуществлялись какие-то действия осуществлять их руками конечно грустно потому что скорее всего этот профиль с которого вы будете рассылать сообщения будет забанен но с помощью гитгота вы такие профили можете спокойно раскручивать и даже зарабатывать тем что продавать молодые, но уже немного раскрученные профили. Значит, сервис позволяет работать одновременно с несколькими аккаунтами если вам это интересно, вот если вы хотите поставить на поток, зайдите на страничку GetBot и почитайте, там очень много полезной информации в базе знаний. Значит, по этому сервису я написал, записал несколько роликов, они лежат у меня на канале. Кому не хватит той информации, которая хранится на сайте GetBot, а с моей точки зрения, там ее более чем достаточно, заходите ко мне на канал, ищите ролики. Ну, если кто-то не найдет, пишите, я их выложу на страничке этого урока итак друзья рекомендация от меня следующая во всяком случае хотя бы два дня которые вам сервис дает бесплатно попробуйте попользоваться этим сервисом и вы поймете насколько это хорошо вот смотрите видите кто то нам тут написал какое то сообщение нажимаем продолжить и продолжаем заниматься какими то своими делами а бот продолжает работать Итак, друзья, на этом небольшой урок по автоматизации продвижения в Одноклассниках я заканчиваю. Пользуйтесь сервисом GetBot, избавляйте себя от рутинной работы. Всем спасибо, смотрим следующий урок, в котором я расскажу, как же продавать с помощью рассылок сообщений.